Приветствую всех на нашем канале Поле. Меня зовут Людмила Осипова и сегодня у нас такая тема, которая, знаете, мне я вдруг поймала себя на том, что я никогда об этом не рассказывала на, прямой, на прямых эфирах, потому что мне кажется, что это все очень очевидно. Это так очевидно и все про это знают. И вдруг в определенной там беседе, работая с одной девочкой, я услышала себя со стороны, думаю, а с чего я взяла, что это все знают? А, да, об этом написано в священных писаниях, об этом говорят апостолы, об этом есть в жизнеописаниях святых, просветленные, продвинутые люди говорят об этом в разных формах, разными словами, о том, что... Мы живем в таком мире, в котором существуют две силы. Вот нравится нам, не нравится. Да, можно выйти э, выше, да, над как что сейчас достаточно широко известен образ шахматной доски, да, часто применяется, вот, где черные и белые клеточки, и черные и белые фигуры, а, вот. Если по этой аналогии, да, то вот можно подняться над шахматной доской, потенциально можно, такие люди есть. Но если все-таки говорить о повседневной обычной жизни, а то с чем человек сталкивается, то так или иначе это касается в игры этих самых сил, с каждым конкретным человеком, с социумом, с процессами какими-то глобальными. И там все с одной стороны очень просто, с другой стороны очень сложно. И я такая думала, с чего же это все дело начать-то? И просится у меня притча, которую я услышал много лет назад, о том, как Всевышний создал рай и посылает своего архангела, чтобы он посмотрел на творение и ну, рассказал свои впечатления, нравится, не нравится, какие он, как что он потом испытал, почувствовал, что он думает по поводу этого творения. Слетал архангел, посмотрел на рай и говорит, боже... Твой рай, рай прекрасен, великолепен, это, это что-то самое удивительное, чистое и светлое, что я когда-либо видел. Но как же тяжела дорога туда, редкий человек доберется, так она трудна. Хорошо, сказал Всевышний, и создал ад. Ну, это уже отправил этого же архангела, тот слетал, возвращается, говорит, Боже, твой ад ужасен. Ни один человек не захочет туда попасть, но как же легка и сладка дорога туда, и как тяжело не попасть на этот путь. Вот, собственно, и вся притча простая такая, да, элементарная. Но я подумала, что, знаете, из, мне кажется, Полезно себе об этом напоминать время от времени, каждому человеку, и мне, и поэтому и себе я сейчас этим эфиром это напоминаю, и в добрый час, чтобы и для вас это было полезно, как некое внутреннее разделение. Когда-то, много лет назад, в одной из школ, в которых я достаточно долго обучалась, и где у меня были наставники очень высокого уровня посвящения, а, а, говорили о том, что когда человек встает на свой путь, первое, чем он должен научиться, без чего дальше пути просто нет. Вот хоть ты семи пядей во лбу, хоть ты, я не знаю, там, маг-волшебник, чудотворец, хоть ты в прошлой жизнях, там, не знаю, там, твоим мощам ходят, поклоняются люди, вот это там чудотворец, спаситель, неважно. А, в, в, в этой жизни ты должен либо вспомнить, либо научиться, либо отточить навык отличения, разделения добра и зла. Это как, знаете, это как вот этот камень преткновения, как первая дверь, не пройдя которую, остальных просто не существует для человека. Отделение добра от зла. И э, в том, что то вот мы делаем, да, у нас это это звучит немножко по-другому, но смысл абсолютно тот же самый. К каждой формулировке есть свои сильные и слабые стороны. Вот у нас это сформулировано как «никогда, никому, не делай никакого зла». Суть такая же, сложнее формулировка, да, потому что много отрицаний. Но суть за этим та же самая. Нельзя пройти дальше, а, невозможно я не знаю, выйти на служение, получить какие-то возможности выше. Вот нам кажется, мы же все про себя знаем, дорогие мои, меньше всего мы знаем про себя. И а, принять какие-то возможности, открыть какие-то пути, а, вернуть или набрать какой-то потенциал, силу, человек может только если это будет дано свыше. И никак по-другому. Это тоже такой хороший образ. Знаете, мы привыкли вот и есть дверь, подошли, открыли. А когда на своем, вот когда идешь там по там, служению, развитию, самопознанию, а, вот какие-то там все эти процессы, когда проходят, то доходишь до двери, которой нет ручки с этой стороны. Туда можно постучать. Туда можно даже... Два раза постучать и три раза постучать. Но вы ее не выломаете, потому что она открывается только с той стороны. И критерии, по которым нам эти двери открываются, с одной стороны очень простые и четкие, с другой стороны они кажутся непонятными. Вот я знаю людей, которые там бьются, бьются, чтобы куда-то пройти, что-то не получается. А потом раз что-то все-таки проходит, такой, блин, ну так все просто, что я... Почему я раньше это не понимал? Потому что что-то внутри такое произошло, что человек прошел. Он, может, головой не все сформулировал, но выборами, действиями прошел. И еще раз повторю, вот эта первая дверь, она очень серьезная. Не знаю, если ее представлять, то это такие здоровые, обитые, чугуном, с литьем, ворота больших размеров, которые человеку даже ну, не по силам открыть физически, настолько они большие и мощные. Никаким тараном, никакой пушкой их не пробить, не обойти. Либо, либо вот этот навык происходит, то есть человек нарабатывает какой-то. Это ну, всю жизнь этим точно можно заниматься, и мне кажется, опять же, если кто читал там всякие жизнеописания святых, они в том числе именно этим всю жизнь занимались, они продолжали познавать нюансы тонкости разделения добра и зла, наваждение, что идет свыше, что идет от высшей природы человека, что идет от божественной природы, что идет от высших сил, а что есть искушение, что есть провокация. И очень много того, что сейчас, и, и это не только вот про нашу жизнь можно говорить, и в прошлом веках, то есть вот это такая, такие, знаете, условия игры, постоянно здесь происходящие, что очень много соблазнов, очень много провокаций, очень много ложных догм, каких-то философий и так далее. А вот это вот самое «никогда никому не делай никакого зла», чтобы научиться это делать, нужно понять, какое зло бывает, и как его можно делать или не делать, а какое добро бывает, и как, как это отличить, самое главное, как это отличить. Потому что очень много из того, что нашей моралью, ты то не только нашей, в прошлом то же самое было. Чуть-чуть нюансы меняются, программа меняется, смысл такой же. То, что может приветствоваться как добро, но мы видим, сейчас нам навязывают гомосексуализм как некую добродетель. А даже для нашего поколения это дичью выглядит, для наших родителей это не то, что дичь. А еще там, да, но уже родители наши жили в то время, когда и медицина говорила о том, что это психиатрическое отклонение, опасное для общества, да, и, и а я уж молчу про церковь, я уж молчу про Библию, а, и про все священные писания, где об этом сказано все совершенно точно, но мы видим, как мораль меняется, это просто очень яркий пример из, из всего там ассортимента, их много, много, и каждый, в каждом поколении были какие-то очень серьезные подмены, которые приветствовались, одобрялись, поддерживались обществом, но они вели по вот этой сладкой дороге в ад. А потом общество, спустя много лет... Вот знаете, мне тут недавно попала статья, что в Англии была одна такая милая дама, протестантка, которая, значит, относила к высшим слоям общества, и она увидела такую проблему, она там благотворительностью занималась, да, что а, падшие девушки, там согрешившие... А их общество очень жестко отвергало, то есть они вынуждены были идти на панель, а им было очень трудно прокормиться, судьбы многих были незавидны, они умирали где-то там в нищете, в блуде, в каких-то совершенно диких условиях, и она решила о них позаботиться, и она, значит, начала создавать такие приюты, которые потом получили церковное одобрение, потом даже они ушли под патронат католической церкви, которую называли, в историю они вошли как приюты Марии Магдалины, потому что если в православной церкви Марии Магдалина никогда не была блудницей, а была, в общем, одной из учениц ближних соратников Иисуса Христа, и есть версия, что она была его супругой, у них были дети, то по католической традиции, да, там, ну, такая хитрая манипуляция с наложением, когда Мария Магдалина считается блудницей, и вот, значит, приюты Марии Магдалины были открыты, где девушкам давали кровь, их заставляли, у них была какая трудотерапия, при которой, значит, они практически всю жизнь содержались в этих приютах, в основном они занимались стиркой, глажкой, то есть это такие прачечные, да, обслуживание, то есть они обслуживали там каким-то там, крупные офицерские корпуса или еще что-то там, где требовалось много стирки, много тяжелой ручной женской работы. Вот, Фактически это была тюрьма, в которой их прав и возможностей совершенно никаких не было. Детей, которых они а, рожали, а, их а, забирали и воспитывали при этих приютах. А, Но ну, большинство детей, а, да, после того, как... А, а, вообще, все это скрылось только несколько лет назад, когда один из приютов продал потому что прекратил свое существование, землю, территорию, где около больше ста лет этот приют существовал, ее, ее продали, и вдруг обнаружилось огромное количество неучтенных трупов женских и еще большее количество неучтенных детских трупов, которые просто там, ну, то есть, короче, практически вся территория – это кладбище, да, и вскрыли жуткие подробности, извините, со злоупотреблениями, со всем прочим, был огромный скандал, снят был фильм, и так далее, да, что эти приюты были очень распространены, то же самое было с детьми, ну, понимаете, начала все очень э, э, верующая, очень наверняка правильно воспитанная, очень высокоморальная женщина, которая хотела добра, э, и придумала схему, да, такой вот благотворительности. Э, в результате была создана гигантская машина по перемалыванию... Тысячи тысяч судеб э, женщин, их, детей. И я думаю, что все, что мы знаем, это мы не все знаем из того, что там происходило. А, вот, ну это такие прям, да, глобальные. А когда речь идет на нашей жизни, вот конкретно о жизни человека, то м -м, очень сложно, еще сложнее. Вот она же тоже, она же все для Бога делала. Она же там, не знаю, наверное, как-то вот помолилась, пошла в церковь, спросила там, как, вот как бы, да, попросила одобрения у высших сил и а, запустила вот этот проект с приютами. И почему это стало тем, чем это стало? И это католическая церковь за это покаялась, попросил прощения, то есть это признано, они признали, что там неправильно поступали, некорректно и так далее. Вот. С одной стороны, да, мораль немножко была другая, с другой стороны, еще раз, если бы эту женщину, ну, она уже давно, понятно, не, не, в, в, в ином мире, да, вот если бы ей привести за руку и показать, вот, наверное, когда она ушла, ей показали, вот, а, к чему привело ей, привела ее инициатива, ее желание, а, и могла ли она заранее предполагать, чем это кончится, будет ли добром, то, что она придумала как это понять как увидеть последствия своего поступка а, как, как в обычной жизни перед тобой не ангел с хвост с этими с, с крыльями или не черт с рогами а, мы общаемся все с такими же людьми как и мы да ну, кто-то здесь лучше кто-то здесь хуже тут как бы один тот же человек может где-то поступить а, так, может, по-другому. Как, где эти критерии, как в этой жизни это все, на что опираться? Ах. Есть у меня вот такая коробочка, в которой у меня лежат всякие денежки. У меня есть еще там одна коробочка, где более ходовые денежки. А это денежки из разных стран, которые... Ну, то не лежат, а лежат. Вдруг еще когда-нибудь туда поеду, то у меня хотя бы какая-то мелочевка из этой, этого государства будет. Вот. Вот такая у меня коробочка. Вот. Тут разные монетки и бумажки. Вот Балийская, например. Это вот, по-моему, что это у нас Швеция. Наверное, Швеция. Вот Турция там. Ну, еще много всякого. Почему они у меня лежат в коробочке, не в кошельке? Потому что на территории Российской Федерации я ими воспользоваться не могу. Ну, и поскольку тут еще денежек совсем мало, да, то, а, в общем, и менять их тоже смысла нет. Вот даже вот гривны нашла, евроценты, Латвия. Вот... А... Потому что каждое государство производит, или какое-то объединение государств, производит свою валюту, которую можно пользоваться только на территории этого государства. И обычно, когда куда-то мы едем, ну да, в той же Турции принимают и рубли, доллары, и евро, да, там, ну, в общем, а, ну, где-то только лиры, такое тоже есть. У нас это в добрый час менее распространено. Ну, я не знаю, в Штатах не было. Ну, в Европе, насколько я помню, ну, исключительно евро, и, в общем, да, можно что-то где-то обменять, но а, это я все о чем? О том, что а, когда, вот представьте себе, да, вот в Россию я сейчас пойду в магазин с этими деньгами и скажу, ну, это же деньги, а, не имеют же какую-то стоимость, да, ну, примите их в оплату, он скажет, ну, конечно, это деньги, но это не наши деньги, мы не можем их принять, они у нас не, ну, не находятся в обращении. И это понятно, да, это нам всем понятно, это само собой разумеется. Но почему-то, как мне кажется, буду рада ошибаться, почему-то не, не, не очевидно, когда речь идет о том, какую плату человек получает от силы, которой он служит. На котором он работает, на чью мельницу он льет воду, а, какого цвета волк он кормит <laughs> и так далее, да, очень много разных есть образов, которые а, это, это так или иначе иллюстрируют, понимаете? Если а, человек, ну вот смотрите, вот, вот добро и зло, свет и тьма, да, а если свет ист является источником там любви Благодарность вообще не свойственна тьме, ну то от слова совсем просто, да, а, что еще, а, потребность быть нужным, потребность в отдаче, потребность в служении, а, когда эгоизм не потому что осуждается, что это не морально, а здоровый эгоизм у всех есть, это, это такая здоровая вещь на самом деле, ну, когда, когда э, себелюбие, да, и э, э, это не потому, что, почему это не приветствуется? Потому что это плата другой стороны. Если человек хочет счастья, то у кого есть счастье? Вот, вот монетки, да, вот счастье это чья монетка? Любовь это чья монетка? Здоровье это чья монетка? Ощущение нужности, что я не зря живу, что в моей жизни есть смысл, это чья монетка? Можно ли служать мне, получать плату счастьем, здоровьем, любовью? Ответ нельзя не потому, что, я не знаю, там, <правила>, правила такие. Это физика, это физика этого мира, это физика, это математика, понимаете? Вот у тьмы есть нехватка, агре даже агрессия там разная, ну, да, нехватка очень, зависть, которая вызвана нехваткой, а, а, ну, жадность, это тоже все форма нехватки, это все форма нехватки. А, ненависть, а, вот, а, похоть, а, стяжательство, ну, смертные грехи сейчас, да, начнем перечислять с вами. Что это все, что за этим? За этим всем стоит тьма. Тьма – это вот как черная воронка, ей всегда будет мало. Это, она, созда, она создает из этого, да, вот а, а в, в Москве есть потрясающее место, Битцевский парк, где есть настоящая Лысая гора. Под этой Лысой горой есть... Три источника, которые прям от одного до другого метр три. Три источника вот так вот вдоль реки Чертановки. Один источник – это живая вода, другой источник – это мертвая вода, и третий источник – ведьмина вода. Я долгое время развлекалась, приводя туда своих учеников, учениц, и просто спрашивала, где какой источник, определи. И смотрела там, да, кто, насколько четко работает развлечение того самого добра и зла, какой, под, какая сила стоит за тем или иным желанием, за тем или иным человеком, за той или иной ситуацией, за тем или иным выбором. И а, вот когда, когда человек, допустим, правильно определяет, но если если живой и мертвой воды точно определить, то, видимо, он уже практически автоматически определяется. Но у него тоже есть свои признаки, очень характерные, почему это именно видение? почему это, ну, в чем разница. А на тонком плане, вот люди, которые трени тренируют, э, как это, тонкое видение, да, вот, ясновидение, вот, они все разные люди в разное время говорили одно и то же. И я вижу также, да, что, э, вот, а, понимаете, родники-то физически абсолютно одинаковые, выливается вода из трубы в ямочку такую, которую там э, набирают воду. А живая вода, если на нее смотреть о тонком плане, то вот вода льется так, а поток идет вот так. То есть эта вода как бы, она делится светом, она излучает свет, от нее такое разворачивающееся поле идет от этой воды, от этого потока. А мертвая вода, все наоборот, точно такой же поток воды, но вода, там вот как воронка черная, то есть она втягивает. Эту воду очень любят москвичи, она даже более популярна, чем живая, знаете почему? Потому что, если вспомнить сказки, мертвая вода, она мертвая лечит. То есть, если человек в своем состоянии, в своих выборах, уже, в общем, где-то начал мертветь, мертвая вода помогает это сделать целым. Не живым, но целым. Поэтому она обладает а, лечебными свойствами. В ней много серебра, больше, чем в живой воде. А, вот. И да, поэтому ее любят, эту воду любят. Но это она не делается мертвой, она все равно остается мертвой водой. Живая вода, если мертвому выпить живую воду, она не оживит. Она, ну как, это вот, э, как, ну там уже дырки, да, то есть как бы туда попадает свет, он выливается. То есть э, может даже страдания причинить эта вода, какие-то обострения. Почему? Потому что само тело говорит, что... Ты не можешь взять этот свет, у тебя слишком много накопилось там каких-то системных ошибок, ям, ну, каких-то темных мест. А мертвая вода самое то. Поэтому в сказках сначала мертвой водой поливали, чтобы срослось, мертвое тело срослось, стало целым, чтобы из него не вытекала живая вода, И только потом живой водой. Тогда живая вода работает. Вот, поэтому, дорогие мои, а... Вот это самое главное, то есть там много нюансов, потому что э, в ситуации, понимаете, когда там вот учебники, что такое, э, крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, да, что такое хорошо, что такое плохо. Если бы в жизни все было так просто, если бы можно было написать такой учебник, выучить один раз в детстве, никогда не ошибаться, так не работает. Более того, то, что для одного хорошо, для другого плохо. То, что для одного, вот, два человека сделают одно и то же, а один это будет служение света, другой это будет служение тьме. Как отличить? По плодам их узнаете, да, по результатам. И а здесь как раз, вот, например, тонкое видение, оно помогает увидеть это чуть раньше, как вот с этими источниками воды люди которые просто чувствуют на уровне инстинктов многие еще раз повторю мы просто наблюдали там было я чуть ли не целый день провела на этом источнике наблюдал кто какую воду берет самая непопулярная ведьмина вода потому что она может и брать и отдавать она такая знаете она переключает свои свойства и ну облад... человек должен определенными обладать уже квалификацией что ли вибрациями полномочиями чтобы эта вода во благо пошла а так она как, как повезет, может помочь, может наоборот, Насколько человек попадет, вот в как, потому что оно все время меняет свои свойства. Вот такое волшебное есть место в Москве, удивительно, вокруг дома, а там до сих пор не застроено, и эти родники продолжают бить. И эта вода продолжает быть доступной москвичам. Еще раз, дорогие мои, понимаете, вот эта вот притча, да, про то, как же сладкая дорога в ад, а, потому что у меня вот недавно был случай, занималась я, занималась одной барышней, занималась, занималась, все сначала было хорошо, пока она не набрала потенциал до определенного уровня, до точки выбора, и тут говорит такая, вот вы в светлые, такие э, нудные, вот все, вечно ответственность на себя бери, с, со своими реакциями разбирайся, а, и вот это бесконечно, вот как вот я к вам не обращусь, как я с вами не поработаю, и вот тут что-то отвечает, тут вот что-то, значит, а говорит, а темные предлагают все сразу. Я, а, хорошо, сказала я, все понятно. Потому что если человек, в принципе, дошел до такой формулировки, это говорит о том, что уже есть определенное согласие. Взять вот то самое все и сразу. А, не знаю даже, знаете, может быть, а, поэтому и важно так свою чуйку, свое видение развивать, потому что это такой... Механизм, вот все-таки всех монеток мне как-то в руку балийская легла, кто был на Бали. Мне кажется, это кусочек края на земле. Правда, его, конечно, в последнее время постарались очень загадить. Но все равно там есть совершенно божественные энергии, которых я больше нигде не встречала. Есть некоторые индикаторы, то есть еще раз, вот это чувствование, видение, ощущение, умение общаться с Высшим Я, это все необходимые навыки, базовые, стартовые, не панацея, просто базовые навыки для того, чтобы иметь возможность в момент того или иного выбора увидеть, а куда эта дорога ведет. Вот тут легко, быстро, вот сразу, все уже, вот, а там, а дальше, а что за этим? Помните анекдот, да, не путать э, туризм с эмиграцией? И, а вот здесь вот вроде бы вот это вот и темновато, и тяжеловато, а там что? Помните, у Высоцкого была песня про правду, да, которая там никому не была нужна, валялась на обочине в некрасивом, неприглядном виде? А, потому что а, вот, вот эти, та сила, которая есть у... У Утмы, узла – это вот иллюзия Мая. А можем, можем ли мы, вот в имеющихся у нас условиях, а, захотеть построить дом, ну вот как в сказках, да, и построить дом и все? Мы понимаем, что это труд и деньги и деньги надо зарабатывать, и либо на рабочих нанимать, либо самому делать, и за этим следить, и чтобы дом получился, сколько души туда надо вложить, сколько внимания этому уделить, и все равно какие-то ошибки будут, и на них успеть научиться. Вот. А когда раз такое, да, джин из бутылки, будыще, ахалай халай махалай и все тебе построили. Ам. А что за это? А чем Чек заплатит? А что потом? Вот этот образ, вот с этими монетками. Вот каждое наше действие мы получаем и платим какой-то монеты. Не бывает ничьих денег. Не бывает ничьих энергий, не бывает а, нейтральных поступков, не бывает. Каждый шаг это... ...воду, либо на эту мельницу воду. Либо одной силе служения, либо другой. Как выглядит сейчас большинство людей? Ну, вот так. А. Это сюда, это сюда, это... Ну, в среднем арифметическом, глядишь, что-то там выкрутится. Там чуть лучше, чуть хуже, то чуть в темненькое, то чуть в светленькое. Это сейчас, к сожалению, очень много людей живет так. И, ну, во-первых, потому что если начать хотеть, например, только монеты, да, сказать, ну, нет, все, я больше, я теперь только вот про добро, только про созидание, Да, да. А представляете, сколько всего менять надо? А вы представляете, сколько за все надо брать ответственность? За братика, которого в пять лет лопаткой по башке стукнули, если за этим стоял ненависть и желание отобрать там пасочку, которую он там... А -а Какие-то, я не знаю, там, за всю свою жизнь, за все, где вы просто участвовали в злу, придется брать ответственность. Если это делать методично, это, блин, это вот понимаете, это... Шо, и что, и это я, да? вот, и ощущение то ли я самый гадкий человек на свете да ну, ну как бы, не жить, что ли вот а, то ли там очень сильные эмоциональные качи бывают, когда человек начинает в эту сторону идти ну, вспомните Геракла первый подвиг, который он совершил это очищение авгиевых конюшен и если вы помните, в чем была проблема там погибла куча героев до него да, которые не смогли справиться с этим подвигом а проблема была в том, что чем больше они этого, значит, навозу из конюшен выгребали, кони были продуктивны, плюс там уже накопилось, то есть на героя вываливалось еще больше этого самого богатства. И это было такое, как Сизифов Труд, да, который просто герои погибали, засыпанные вот этим самым удобрением. И что сделал Геракл? Он тоже сначала попытался махать лопатой. А потом он что сделал, если вы помните? Он поменял русло реки, подкопал там или как-то поменял русло реки и пустил на вот эти вот залежи удобрений, пустил туда поток чистой воды. А вот если попробовать этот миф, на себя а, повернуть и задать себе вопрос, а где он взял этот поток, что это такое, да, если это отображение, образ чего-то. А, вот человек выбрал разобраться с тем, что он в своей жизни уже понаделал. И большинство людей, когда начинают с этим заниматься, они подходят к этому с лопатой. их Периодически их начинают засыпать собственной же продукцией жизнедеятельности, накопленной за много лет. И поэтому кажется, что вот эта дорога в рай, да ну ее нафиг. Лучше сейчас мы тут вот... Че, я один, что ли, такой? Да вон все так живут. Ну, туда-сюда. В общем-то, никого не убил, не изнасиловал, не зарезал, подворотни не ограбил. Все нормально. Да, все относительно в этой жизни. И я ни в коем случае никому не собираюсь там, кого-то оценивать там по, по каким-то моральным качествам. Я говорю о внутренней потребности. Если у вас есть внутренняя потребность а, выйти на свой путь, идти по своему пути, чувствовать, что то, что вы делаете, это добро, которое действительно добро, настоящее добро, а не как вот этой дамы. А, чтобы вот понимаете, я вот один такой очень простой образ, вот, вот человек уходит из жизни, а его вспоминают добрым словом. Сколько человек его вспомнит добрым словом? Очень часто это никак не зависит ни от регалий, ни от уровня а, известности, значимости, крутизны. Есть люди, которых никто не знает, а о них жалеют и скорбят очень многие. Куча известных уходит, про них забывают и... Ничего не дергается в душе, хотя при жизни вроде любили, уважали. Это такие вещи очень тонкие, и а, мне кажется, что тоже, знаете, это один из таких выборов. Вот а, на что опираться в том, чтобы не снесло незаметно в сторону ада, в сторону легкой дорожки. Это не значит, что надо... Но есть один из навыков, да, это когда идти на сложность, иду на грозу. То есть когда вот что-то... Вот это я... Понимаешь, что хорошо, но вот есть люди, которые натренировали навык вот на, на это «но» идти и делать. Как правило, они станутся успешными, от них там штырит, прет сила, есть ощущение потока, энергии. Значит, человек в своем потоке, значит, он все делает правильно. А это, это тренируется, это нарабатывается. Есть другой путь, которым, мне кажется, многие святые шли. Это вот каждый свой поступок не как надсмотрщик с плетью, да, ах, вот ты сейчас, блин, я плохо сейчас поступил, я вот там слабину дал, все, расстрел, а, нет, это просто вот, так, хорошо, ну вот здесь вот там что-то я ошибся, да, не, не туда пошел, не на ту сторону, пусть это монеточка, копеечка, да, как сделать, чтобы компенсировать, не потом в конце жизни на смедном одре, да, когда все начинают думать о вечном, о душе. А вот сегодня как я могу эту копеечку компенсировать, выровнять? Как в следующий раз мне сделать так, чтобы еще одна копеечка туда не ушла? Нас последние лет тридцать усиленно тренируют на поиске халявы все эти... МММ, сетевики, всякие франчайзинки, всякие супер успешные тренинги бизнесов. Не все, конечно, они аферисты, там есть профессиональные, великолепные люди, которые действительно умеют делать и работать. Но очень много, очень много того, что провоцирует вот эту халяву, халяву, халяву. Здесь и сейчас, немедленно, кусок пожирнее, а вы его заслужили? А что вы сделали, чтобы этот жирный кусок? А вы его переварите, а пойдет он на пользу, или потом расстройство желудка, и лечить печень придется? Вот это все начинается с того, никогда никому не делай никакого зла, никакого. Для того, чтобы научиться хотя бы самого такого очевидного зла не делать, дохрена пахать приходится. Дохрена, без гарантии, понимаете, вот видите, нимба у меня тут не сияет. Потому что каждый день, каждый день, каждая мысль, каждая эмоция, на какую воду, на какую мельницу вода льется. Навык развлечения. Это навык, как любой навык, он тренируется. Можно это делать как конкретно как тренировка. Причем, я сейчас банальные вещи скажу, давайте я их лучше скажу, чем не скажу. Одна из очень простых тренировок, это, это когда вы... Ну, все монетки, они приблизительно там желтенькие-беленькие, да, а если, проще же было бы, да, если бы вот золото, да, или там деньги, или доллары. Вот а, самые благодатные деньги, которые я когда-либо держал в своей жизни, это были в музее Рериха, там очень были какие-то билеты, там что-то 100-150 рублей, уж не помню, сколько стоил билет, может, еще меньше даже, а, когда еще они вот в особняке были в центре города. И, по-моему, тысячу рублей, что ли, я, я дала в кассу. И мне дали сдачу 50-ти рублевками. Тогда еще бумажные 10 рублевки были. Вот такая пачка денег сдачи с тысячи у меня получилось И вот я держу эти деньги, и я понимаю, что вот это тут, ну, сколько там, 850, например, рублей у меня было в руке. А весу от этих денег, как от нескольких тысяч, если не от нескольких десятков тысяч. И я тогда, ну чуть глубже вошла, думаю, что такое, что, почему эти деньги такие, и я прям увидела, понимаете, что, ну, кто ходил в музей Рерих? в основном, такие небогатые люди, которые что-то ищут, которых там что-то зовет, там такие потрясающие были экспонаты в этом музее, что только кольцо Нефертити стоит, вот, там артефакты определенные были очень мощные, настоящие, кроме картин, да, и а, очень чистой души люди, там работали музейные работники, и люди, которые приходили, вот эта денежка, каждый, кто ее принес, он отдал в кассу вот эти 10, 50, 100 рублей с таким чувством, а, с таким посылом, что у меня на руках оказалось, знаете, вот я говорю, если бы они были покрашены, все деньги были светлые, все деньги были белые. И они ощущались, как, как будто у меня кусок благодати в ладони. У меня бывают консультации, которые я провожу с огромным скрипом. Это прям вот, вот на грани. А, после которых, вот когда я на таком состоянии провожу консультации, как правило, я потом понимаю, что... Ну, тут такая, знаете, вот с этим человеком надо было встретиться, потому что есть запрос, и... А, Запрос был сделан правильно, я на него отреагировала. И когда я понимаю, что, ну, судя по всему, пришел человек с другой стороны ко мне, да, а, и он платит за консультацию деньги, эти деньги совсем другие. Они тяжелые в другом смысле. Иногда бывает, я их откладываю и, и, или, или вообще не беру, или откладываю. Потому что если этого не делать, они разрушительные. Вот а, сказка Гауфа есть потрясающе называется "Холодное сердце". Сейчас она малоизвестна, к сожалению. Вот. Так там этот а, как-то его звали-то большой Майкл, по-моему, не помню. Короче, как бы там был великан злодей, да, представитель темных сил, такой. Время от времени он шел в лес, срубал самое большое дерево, сосну корабельную, и задорого продавал морякам, строителям корабля. И такое дерево долгое время могло ходить, все нормально работать, но обязательно, обязательно корабли, в которые попадал этот ствол, в какой-то момент это дерево вываливалось из корабля, и корабль тонул. Никто не знал, когда это произойдет. Крепкое, сильное дерево просто топило тот корабль, в, который, в котором оно оказывалось вмонтировано. И поэтому, понимаете, <свы> это и касается детей, денег, извините. То есть, когда какие-то сделки, ну, по бизнесу, да, некоторые сделки, вот они вроде выгодные. Блин, но даже если придут там деньги, эти деньги, ну, еще раз, да, вот это вот... Счастье, здоровье, радость, спокойствие, любовь, гармония, латы, согласие. В одной стороне. А в той стороне, если взяты деньги у других, они не могут дать в результате. Зачем нам деньги нужны? Ну что у нас с этими деньгами? Есть их спать? Что мы с ними будем делать? Это только символ. Это только материальное проявление энергии, но даже деньги не бывают нейтральными, они либо от светлых, либо от темных. Еще раз повторю, вот эти вот десяточки, полтиннички, которые из Рейховского музея, они по весу, по благодати были гораздо дороже нескольких тысяч, которые от темных. И если все деньги по балансу среднеарифметическому, если они темные, они начинают выбивать из жизни человека. Почему среди богатых очень мало счастливых людей? Даже не просто счастливых там, ну... Потому что они деньги, окрашены в эту энергию, хотят они, не хотят. Они выбивают из них любовь, уважение, спокойствие, умиротворение. Не, не может быть по-другому не может и халява быстро и сразу это это одна из вещей которые точно совершенно маркируется как представители определенной силы хотите быстрее не знаю выйти на успех ищите способ как набрать внутренний потенциал как знаете, иногда очень просто, может быть, вот как раз, где у нас эта балийская монетка. На балей, у нас была такая поездка, много людей, там занятия такие были интересные. Вот, и был один молодой парень. Папа, у него фермер лет, наверное, 18-19 парнейшего было. Вот, папа фермер. А, и вот, значит, ну, деньги есть. Вот, а парень, только простой, в общем, простой парень, я бы сказала, деревенский. А, вот, ну, с хорошим достаточно образованием, возможностями, вот он, значит, и э, я помню, как-то мы сидели в ресторане э, вечером там, да, сидим в какой-то компании, что-то обсуждаем, и он заходит такой, о, а кому что принести? Он такие, ну, пятизвездочный отель шикарный, все есть, мы тут наелись, напелись, он говорит, ну, может, кто-то что-то хочет, я говорю, ну, я пчейку выпила, кто-то еще что-то попросил, понимаете, меня подкупила с каким он с таким кайфом побежал тащить этот чай, это кофе, сок там, или фрукты что-то он там еще нес. Вот прям, вот как ребенок за, за игрушкой. И я его потом спросила, я говорю, вот а отчет, он говорит, да у меня, говорит, принцип, вот я, говорит, решил себе, и так уже, говорит, в какое-то время практикую, каждый день я должен делать три добрых дела. Ну, с детства, да, детство смешно понимаете он просто это делал он никому об этом он не рассказал то что я спросила кто не спрашивал не говорил, просто делал дел но как он это делал с каким восторгом он это делал что он может что-то для кого-то сделать я такое же видел только еще в одном месте в Мекке во время хаджа когда люди если у них кто-то что-то брал, там вот э, стояли люди вдоль дороги, пустыня, э, ничего нет абсолютно, целый день надо простоять там на жаре. И э, приезжали огромные машины, ну, грузовые, да, и они упаковками продавали сок, воду, и там прям мужчины... Чуть ли толпа была, они покупали эти воды, соки, и потом выносили эти упаковки к дороге, где ходили люди. И они это раздавали просто так, раздавали. А мы, ну что, кто там, женщины, кто пойдет к этим, э, не то, что там денег жалко, а просто к этим машинам, и приблизиться страшно там эти, вот. И мы пить хочется, вот просто идем по дороге, пить хочется. Стоит много людей с вот этими соками, с водами. И подходит, он говорит, ну, показывает, там, пить хотите? Да, им подходим. Он говорит, берите, мы берем, и говорим, там, что-то. Он говорит, нет, нет, ничего не надо. И начинает показывать, спасибо, спасибо, что вы у меня взяли, что вы у меня взяли эту воду, когда она вам нужна. Знаете, был такой мир наоборот. Мир наоборот, когда кайф не от того, чтобы получить себе больше, а для того, чтобы тебя взяли, потому что здесь много таких же, которые тоже хотят отдать. Конкуренцией не получить, а конкуренцией, чтобы приняли твой дар, приняли. У тебя только один Е, вот, то, что пока жажда, пока жара, вот есть этот один день, да, и когда ты можешь людям что-то сделать, да, это тоже можно сказать, ну, как практика, да, то есть это... Вряд ли они в обычной жизни всегда так ведут. Но вот это ощущение, вот этот мир, который непривычен, когда у всех потребность отдать больше, чем взять, понимаете, там, там нет шансов ты становишься другим. Становишься другим, потому что мне кажется, что нельзя там в притчах, во всем говориться о том, что человек по образу и подобию Божьему и потребность в высшем свете заложена в каждой душе, в каждом человеке. Мы можем где-то заблуждаться, мы можем что-то забыть про это, заиграться, замылиться глаз может. Я видела бизнесменов, которые, создав крупный бизнес, уходили в духовной практике, бегали потом... По всяким святым местам, босиком, с просветленным взглядом, наконец-то я живу. Да, это тоже крайность, это тоже проходило. Но они в это влетали только потому, что до этого у них была нехватка. Деньги они зарабатывали, а чего-то во всем этом не хватало. Попробуйте попробуйте вот с точки зрения валюты, которая платится, если головой мы можем обмануться, душа наша всегда знает, попробуйте попрактиковать вот такой индикатор. И я сейчас не про деньги, да. Деньги тоже хороший очень индикатор, ими тоже можно тренироваться, но вообще про любую ситуацию. Если я вот так сделаю это к добру или к худу, это я вложу сюда или я вложу сюда? Кому пойдет? Куда пойдет энергия от этого действия, от этой ситуации? Еще раз повторю, нейтральных ситуаций не бывает. Если вы в них хорошенечко разберетесь, там всегда окажется либо валюта добра, либо. Валюта зла. Вложившись в добро, вы не можете оттуда получить ничего, кроме добра, счастья, любви, света, благодати. По очень-очень простой причине. Потому что свет является источником добра, счастья, благодати. Он не может вам заплатить другой валютой. Он не может вам заплатить, понимаете? Потому что у него есть только это – и точно так же, если вложиться сюда, человек не может получить, кроме страданий, одиночества, нехватки, зависти, внутренней боли. У него может быть очень что-то хорошо там на каких-то, может быть куча еще что-то, куча власти. Но эта сила просто не, не имеет других денег у нее. Только нехватка, только ненависть, только зависть, жадность, похоть и вожделение. Это физика. Поток, который излучает, и поток, который все время тянет на себя. Это просто разные структуры, разные энергии. Обмануться, да, можно. Поэтому навык развлечения. Если вы думали, с чего начать или чего мне не хватает, чтобы пройти дальше. Навык развлечения, умение в жизни разделять. Ситуации, выборы, эмоции, мысли, решения, фильмы, книжки, новости людей и так далее. Какую сторону это уходит? Наработан этот навык, открывает дверь, которая открывается только с той стороны. Мы можем только стучаться. Дойти до этой двери уже счастье. Но чтобы ваш стук был услышан, а к моменту, когда человек подходит к этой двери, у него уже, тут это так, ну, не я так придумала, да? У него уже есть внутри набранная валюта, либо одна, либо другая. Человек, который вообще в этом не разобрался, он до этой двери, он не дойдет. Туда доходят те, кто уже начал выбирать, кто уже прошел какую-то часть своего пути. И который где-то в глубине души. Выбрал сторону. Может быть, он ошибается. Но эта дверь открывается только для тех, кто выбрал ту сторону, в которой есть свет, любовь, добро. Эти ребята, поскольку им эта дверь не открывается, они вынуждены по-другому свои вопросы решать, по-другому обходить. Если у вас есть потребность пройти дальше к незведанному, к волшебному, к сокровенному в своей душе, готовьте себя, готовьте себя, навык развлечения, каждое действие, начните с себя. Да, других оценивать, конечно, проще, но значит, попробуйте с себя. Каждая ваша мысль, поступок, эмоция, желание кладет монетку, какую-то из касс и проценты вы потом сможете получить тоже только из этой кассы от всей души желаю вам не ошибиться в добрый час с вами была людмила осипова на сегодня мы закончили